У левшей десневая рецессия развивается чаще с правой стороны и наоборот. Но это все про тему перечистки, на самом деле, очевидно. Потому что все пациенты, ну, то есть все, кто не умеет правильно чистить зубы, не обладают этим навыком, они чистят вниз, в сторону удобной руки, туда, где сгибается локоть. Угу. Ну вот, пожалуйста, это и есть. Левша предлагает больше давление на зубную щетку через зубную голову, левой рукой. Все понятно, так и есть. Стоит отметить однократное травмирование разной теологии. Ну, в общем, читать подробно это дальше не имеет смысла. Вот какой есть нюанс еще. Я так понимаю, что пока все раскрывалось, то, что было написано вот у Старикова, вот в этом шестом источнике. Да. Угу. Нависающие края пломб, вредные привычки, зубочистки, прикусывание карандаша относятся к постоянно травмирующим факторам. То есть мы говорим о людях, у которых есть все зубы, у них нет во рту никаких конструкций. Они не проходят ортодонтическое лечение никогда не проходили. У них нет врожденных рецессий. То есть, понимаешь, да? Насколько мизерна группа, с научной точки зрения, которую описывают. То есть, о таких травмирующих факторах, как неадекватное протезирование, да, или проблемы височно-нижнечелюстного сустава, или скученность зубов, или их дистопия. Мы не говорим. Это какая-то статья, как будто бы... Ну, не знаю, в газетку, в обычную, а не в научный журнал. Посмотрим шестой источник. Я думаю, на самом деле, как-то мы сейчас по диагонали да, ее досмотрим и остановимся на этом, потому что явно, что уже в начале это вызывает вопрос, то ли она действительно обзорная еще есть такой. Но здесь нет автора, о котором шла речь, кто вот сейчас вот это заключал. Да. да Оценка да, стоматологической ситуации у студентов. Ну, про закусывание карандаша, наверное, да. А вот это пишут и кто-то включает. Ну, то есть, да, вопрос, как проверяют вообще эти статьи на научность. Ну, вот какой-то зарубежный автор выделил следующую причину ресессии Десны. Травма хронического характера у детей, кормящихся при помощи пустышек. То есть, дети, которые сосут пустышки, у них... Возникает рецессия десны Во время сосания происходит травматизация десны Если ребенку больно где-то или неудобно, он выплюнет эту соску Ну просто читаем дальше, понятно, да, вот те два источника Мы сейчас все равно дойдем до источника, посмотрим, что достойно внимания, их отложим А остальное, конечно, все в помойку, очевидно Травматизация тканей возможно, есть с психическими нарушениями То есть мы берем какие-то из разных очень групп, полярных то студентов, то детей э, новорожденных, то с психическими нарушениями. Так кого мы собираемся лечить? То есть какая задача статьи? Просто написать, что рецессии актуальны. Но они актуальны и так. Мы упустили пока много факторов. Требуется консультация психиатра-психопевта. Очевидно, в первую очередь нужно ведение э, да, доминирующего врача или ведущего, а явно не стоматолога, а парадонтолога, который будет страниц рецессии десны. Особенно у детей с психическими нарушениями. <с Потому что, по идее, тогда до 18 лет рецессии не оперируются. Ну, вообще, как бы в норме. По мнению Григоряна, повреждение тк тканевых элементов является обязательным компонентом всех известных патологических процессов. Но на самом деле тоже это вырвано из контекста фраза, которая... каких именно тканевых элементов и каких тканей. Твердые, э там, ткани зуба, костной ткани, соединительной ткани, связки. О, о чем вообще идет речь? Повреждение является отправным моментом возникновения воспаления в десне. То есть при рецессии еще возникает воспаление. Это вообще все меняет в корне тогда. То есть, работая с рецессией десны, мы имеем вообще дело, на самом деле, с воспалительной реакцией. Ну, вот мы выделили причину мухогенгивальной аномалии деформа. Ну, наконец-то о чем-то, да, это зарубежный источник. Сразу мы чувствуем, что речь идет о как бы, чем-то более серьезном. Но, если не ошибаюсь, мухогенгивальной сегодня пишется через дефис. Мелкое преддверие полости рта. Замечательно, действительно. Может быть, одной из причин, но это не первопричина. Это усугубляющий фактор лечения на самом деле. Низкое прикрепление уздечек к губ. Да, тяжи вплетенные, например, в уздечки уздечке мышечные, действительно могут стимулировать образование рецессии десны, но никак, в общем, первоочередной фактор. То есть таких глубоких рецессий не будет. От этого может возникать что? Образование диастем и трем, но никак не первичная рецессии десны. Недостаточно прикрепления Десны при мелком преддверии Может, действительно Постоянно травмируем пищевым конком Но опять же, тут столько факторов этиологических Мы заключаем в один Эта фраза вырвана из контекста Там, Ну просто мы уже анализировали причины рецессии Десны Я могу сказать, что совсем другие Ну то есть, тут есть фрагменты того, что да Но нет ни структуры, ни э, первопричин Атрофические процессы Ну да, могут возникать Но, в общем... Они либо врожденные действительно, либо травматические и больше ничего нет. Либо это опять же причинные процессе антогенеза за счет деформации сустава, потому что нарушается жевательное движение, идет перегрузка зубов, ну, то есть нарушенная функциональная нагрузка. Или за счет скученности дистопии у нас зуб оказывается в положении не костной тканью со всех сторон, а именно вестибулярно язычные рецессии же тоже бывают то есть за счет дистопии может возникать язычная рецессия в процессе жизни ну вот смотрите Карбатова да, показал в своих работах что большую роль играют соотношение величин прикрепленной и свободной десны есть пациенты, у которых есть рецессии десны с хорошей прикрепленной десной и апикально и латерально и так далее и это опять же влияет но ну, у них есть рецессии а вот это соотношение влияет 5 к 1 то есть 5 миллиметров это минимальный размер вот эту статью я бы поанализировал возможно что раз какая-то есть процентовка или обзор ну то есть мы сейчас источники посмотрим тоже 15 -й. Это обзор статьи, обзорная статья, это уже очевидно, вот мы все, что читаем, тут берется из разных мест и валится все в кучу. Слизистые алярные тяжи, да, они действительно есть, и слизистые мышечные тяжи, они влияют на выбор методики, но не говорят нам о причине неправильных прикреплений. Ну почему неправильно? Они абсолютно анатомически прикреплены, это называется контрфорсы природные в плетении. Ну вот о чем я и сказал, между мной чаще происходит в области уздечек. Нарушение микроциркуляции. На самом деле тоже это вызвано вырвано из контекста, потому что если есть прикрепленная десна, то все, в общем, адекватное и питание, и микроциркуляция, оно достаточно. Сверхкомпонентные зубы, неправильный прикус. Ну вот мы начали что-то какие-то. Проблемы такие уже углубились, более адекватные. Выраженный экватор зуба. Ну понятно. Плохая гигиена, обильный процесс зубных отложений. Да, но это не приводит к рецессиям десны В общем, я не вижу смысла, потому что здесь дан обзор и какая-то дальше детализация, а вот так... Потому что тут да. действительно вот есть моменты, которые, поскольку это обзорная статья, то даны потерю десен вместе к прикреплению. Потерю прикрепления десны Ну, то есть это, скорее всего... То есть только они называются фрич, фибрин рич плейт... Они называются ПРФ наоборот, может это какая-то ошибка или это старая какая-то, ну или еще вариант, да, название. Так тут все правильно, что это фибрином, богатые, вот эти, да, плазма. И они рассказывают про методику забора сгустка и как они ее откатывают в центрифуге и так далее. Вот это очевидно под, под эпителиальному аутотрансплантацию, новый материал алеопласт. Только Аллодерм только называется Алладерм. Это американский материал очень известный Алладерм. А тут он пишется неправильно. Ну, в общем, понятно, да?